Лен, ты чё обижайся на меня? А чё я о, за газеты сходил? Все, ну и что же час не было? Пока шел, пока шел. Это же папа твой козел сказал, что я к Светке заходил. О, козел, а? Знаешь, за дармоед, а? Ну и зашел я к Светке, у испортился этот, как его? Ну из я утюг. А я исправил. А что папа твой козел? Ей, утюг не исправил. Вс, отвертка не работает. Ты сидишь в этих бегудях в этом халате странном, что я тебе на свадьбу подарил. А я к Светке на секунду зашел, утюг починить. Так она вся на нафурцепудрена, юбка по самой не могу. Готовится женщина гладить. Вот это объявление читаю. Смотри, смотри. Вена, Рим, Ницца, Монако. Всего 50 долларов, Лен. Как не может быть? По-русски написано. Вена, Рим, Ницца, Монако. 50 долларов на... На самокате. <свят> <свят> Не прошло. Ну и чего, дождемся подороже. Дешевка есть, дешевка. Все. О, смотри, объявление. Меняю фамилию из трех букв на аналогичную из пяти. <свят> <свят> Сложно. <свят> Надо Якубовичу послать. <свят> гляди, гляди, гляди. Жена на Час. Жена на час. Нет, это значит, Лен, на всю жизнь застрелиться, а вот на час-то ничего, да? Это ж пишут, смотри, вот, смотри, телефон 444-5630. Чтоб каждый дурак запомнил. Вот я запомнил. Видишь, смотри. Главное, что, говорит, вот, звоните, не пожалеете. Без Бесстыдство какой. 444-5630. Бюст седьмой размер, Лен. Седьмой. Гляди, мы с нулем мучаемся. А тут люди. Седьмой. Это, ж... Это из комнаты в комнату. Тележку. 4,44,56. Не пожалеете. Лен, а вот ты сидишь в этих бигудях, в этом халате странном. Давай бы на экскурсию поехал. Вот, смотри, приглашаем на экскурсию. По местам, где кочуют олени. Серное сияние поледишь, ягеля пожрешь. А я тут по-стариковски 4,44,56. Не поедешь. Ну, сиди, тухни здесь у этого бесплатного телевизора. Вот. Сидишь, прям в окно глядишь, прям вот что-то такое увидеть хочешь. Вот... Мужик, на клумби! Я тебя вижу, спал. Ты я тебе, я тебе эту шланг-то оторву, что ты я, на клумбе, а я вчера, Лен, цветы рву, чувствую, пахнут. Слышишь ты? Я тебе Петрович не, не признал. <с pag -2> Сразу дворника ты не узнал. Ты тоже не льсти себе, развернись, но сейчас ты я вижу, что поливалка, а то, думаю, струище-то какая. Давай. И тебе тоже. А ты, дура, сидишь, хоть бы сказал, чтобы Петрович с человеком чуть не поссорился. О, гадаю на кофе, Лен. Гадаю на кофе. И результат сама не знаю. Сильно. Вот у нас, значит, этот самый наш Завгар тоже с тещей поссорился. И давай, гадалки, приходи, очередь большая, Лен, Огромная очередь. Он спрашивает, то последний, вот так просто говорит, то последний. слышь такой противный голос? Я. теща. А что а делать, Лена? Сел рядом, разговорились, помирились. Сейчас она от его... Ребенка ждет. <свят> <свят> Чего я хрюкаю? <свят> Мать твою вспомнил. Господи, прости. В <свят> <свят> какую очередь надо было высидеть? <свят> Такое же. <свят> надо, но... Женщина была твоя мамка-то <свят> справная, в отличие от тебя. <свят> Помнишь, она мужика ну, то-то в буфете грудью задела? Скорая помощь приехала. Какой диагноз поставили? Попал под каток. <звы> О! Смотри. Смотри, смотри, смотри, смотри. Это, это, это же надо. Вывод из запоя, поя. Лен, вывод из поя. Это не нам. Вывод из поя. Даже Карл Марс писал: выход из-за поя это вход в никуда. <звы> Второй том. Второй том. Шестая строчка снизу. Нет, сверху. О, сверху. Читала? Ты капитала не читала. Лена. А как же нам общаться? О чем говорить-то с тобой? Если ты капитала не читала, Лена. Ну ты, блядь. Ты... Я к Светке на секунду зашел, утюг починить на час. И то, у есть стеллажи книг, стеллажи, вот, красные, синие, зеленые, все чистенькое, ни одной пылиночки нет. И прямо, знаешь, вот, она себя на нафарцеподрена, юбка по самой немалкой, и у нее такая стремяночка, и она, а утюг наверху. И она, знаешь, полезла туда наверх. Знаешь, Лен, я полетел, какие у ей красивые книги. Я завтра пойду дочитывать. Нет, ты знаешь, Лен, ты не права. Светка к тебе хорошо относится. Она, она мне даже сказала, я уходил, она говорит, Ленка говорит, какая ж дура, говорит, такого мужика схватил. Знаешь, вот так сказала, какая ж дура, говорит, вот как, откуда она тебя так хорошо знает. Вот смотри. о, знаешь, Лен, я подумал, ты вот сидишь в этих бегулях, вот смотришь в окно. А я вот думаю, ты пойми, вот счастье, за счастье нужно бороться. Никто к тебе дверь не постучит и не спросит, Лена, у вас утюг работает? Пойми, мужик, это тоже корабль. заходит в разные моря, и все равно в родной порт. К родному холодильнику возвращается. Лена, дай бог здоровья Владимиру Владимировичу Путину. Какие день жизни отвалил, за каждого ребенка сколько кораблей развернулось и чешут в родную гавань. А ты сиди и жди. Может кто придет к тебе, в окно смотрит она, дура вообще, смотрит в окно.